Здравствуйте, я Брайан Трейси. Еще, будучи подростком, я мечтал о том, чтобы к 30 годам стать миллионером. Когда мне исполнилось 30, я был на мели, поэтому я перенес свой план на 35 лет. Но и в 35 у меня не было денег. К тому времени я начал проводить небольшие семинары. Однажды мне позвонил человек и спросил, может ли он прийти на семинар, темой которого будет то, как сделать себя миллионером. Мой ответ был «Конечно». Я положил трубку и понял, что у меня нет ни малейшего представления о том, как стать миллионером самому. Я хотел им быть большую часть своей жизни, но ничего не смыслил в этом вопросе. Поэтому я начал изучать миллионеров, которые создали себя сами, и обнаружил две вещи. Номер один. Такие миллионеры тратят на учебу не только много времени, но и много средств. Номер два — если вы будете делать то же самое, что делали они, люди, начинающие с нуля и ставшие богатыми всего за одно поколение, то вы получите те же результаты. А если не будете делать, то не получите. Отправной точкой на пути к миллионам является величайшее открытие всех времен. Мы становимся тем, о чем думаем большую часть времени. Если вы искренне хотите стать богатыми, достичь своих финансовых целей и уйти на пенсию миллионерами, то вам стоит приобрести привычку думать и действовать так, чтобы помогать себе стать миллионером. Что же здесь сложного для понимания? Большинство людей думает о том, что у них мало денег, они боятся бедности. Их беспокоят цены, а потом они удивляются, почему не купаются в деньгах. А ведь чаще всего они думают о нехватке чего-либо, нежели о процветании и достатке. Эти привычки для финансового успеха, как и любые другие, можно приобрести при помощи практики и повторения. Другими словами, вы можете запрограммировать себя думать как миллионер. Главное помните, что прежде чем изменить мир вокруг себя, нужно что-то изменить в себе. Первым открытием касательно модели мышления миллионеров, которые сделали себя сами, является то, что у них есть привычка думать о финансовой независимости большую часть времени. В определенный момент жизни они начинают концентрироваться на достижении конкретных целей для ее обретения. И они постоянно об этом думают. Такие миллионеры приучают себя идти на любые необходимые жертвы ради достижения целей. Они снова и снова планируют материальную сторону своей жизни, свои заработки, инвестиции, страховку и затраты таким образом, чтобы все это работало на достижение поставленных финансовых задач. Достижение финансового успеха – это очень трудное занятие, и оно не произойдет само по себе. Это возможно благодаря четко разработанному плану, который упорно воплощается в жизнь на протяжении долгого периода времени. Все мы однажды оказываемся на перекрестке наших финансовых целей. Одна дорога ведет к заработку, сбережению и накоплению. Другая же ведет к заработку тратам и долгам. 80% населения выбирает именно второй путь, потому что он приятный и легкий. Как ответственный человек, вы должны решить, каким путем пойдете вы. И неважно, какой путь был выбран вами до этого. Вы имеете право выбирать себе ту дорогу, которая поведет вас в будущее. Хочу процитировать одни из самых важных слов моих выступлений. «Не имеет значения, откуда вы идете. Важно одно — куда». Вы не можете изменить прошлое, но будущее вам подвластно, так как вы можете изменить направление. Отправной точкой на пути к достижению финансового успеха и присоединению к Клубу миллионеров является принятие полной ответственности за свою финансовую жизнь. Результатом такого образа мышления является то, что с каждым годом их состояние растет, медленно, но уверенно. В конце концов, они преодолевают отметку в 1 миллион долларов и обычно продолжают двигаться дальше. Эйнштейн говорил, «Сложные проценты — это самая могущественная сила во Вселенной». Итак, ключом к успеху является медленное обогащение. Не нужно пытаться разбогатеть быстро. Когда вы сможете установить финансовые цели и накопить как минимум миллион долларов, то вы также можете заработать и второй, и третий миллионы. Говорят, что заработать первый миллион очень трудно, но после этого второй миллион просто неизбежен. Почему? Потому что вы должны развивать абсолютно новые качества для первого миллиона. Они останутся, и второй миллион достанется вам намного легче. И даже если произойдет так, что вы потеряете все деньги, вы сможете их очень быстро вернуть. Ведь вы стали тем человеком, который может быть миллионером. Если вы однажды приобрели это качество, то оно навсегда останется с вами. У меня есть отличная история о Майке Тоде, директоре театра, который вложил все свои деньги в постановку, а затем их потерял и остался на мели. Кто-то его спросил, «Майк, как это чувствовать себя бедным?» Он ответил, «Я не бедный. Бедность — это состояние ума. Я просто пока что на мели, но это временно». Через несколько месяцев он вновь поднялся на вершину. Он — миллионер, сделавший себя сам. Миллионеры не достигают финансового успеха волей случая. Случайность не причастна к успеху. Для того, чтобы сделать себя миллионером, необходимо установить цели и двигаться к успеху каждый день. Если вы будете это делать настойчиво и систематично, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, то вы достигнете всех поставленных задач. Один процент людей в нашем обществе – это миллионеры, которые создали себя сами. Сейчас этот показатель двигается в сторону двух процентов. Ваша задача – в будущем оказаться в их числе. Один из самых великих секретов человечества – Следующее. Вы становитесь тем, о чем вы думаете большую часть времени. Если вы искренне хотите быть богатым, то одним из самых умных решений будет воспитывать в себе привычку думать и действовать как миллионер. Эти привычки для финансового успеха, как и любые другие, можно воспитать с помощью постоянных тренировок и повторений. Миллионеры приучают себя быть готовыми к любым испытаниям, которые будут необходимы для достижения их финансовых целей. Они могут полностью менять свои финансовые планы, заработок, инвестиции, страховку и затраты, если это будет необходимо. Они делают это для того, чтобы согласовать свою деятельность и сделать так, чтобы она помогала им в достижении конкретных поставленных задач. Большинство людей абсолютно по-другому относятся к вопросу денег. Вместо того, чтобы устанавливать финансовые цели и думать о накоплении путем сбережений, люди думают о том, как потратить каждую копейку, которая попала им в руки, или как накупить побольше, используя кредитную карточку. Пусть и на разных этапах жизни, но каждый из нас приходит к перекрестку. Одна дорога ведет к доходам, сбережениям и накоплению, в то время как другая – к доходам, тратам и долгам. Вы – ответственный взрослый человек и должны решить, какую дорогу вы выбираете. И неважно, по какому пути вы шли до этого. У вас есть право выбирать, куда вы свернете прямо сейчас. Начальной точкой для достижения финансового успеха и присоединения к клубу миллионеров, которые создали себя сами, является принятие абсолютной ответственности за свою финансовую жизнь. Миллионеры выстраивают свои цели и жизнь таким образом, что их капитал увеличивается на 8-10% в год, и делают они это с помощью заработанных денег. Они устанавливают финансовые цели и не ищут схем для быстрого обогащения и легких денег. В результате такого образа жизни их состояние растет с каждым годом. Это очень похоже на поднятие машины домкратом, когда вы поднимаете ее, а затем просто не опускаете. В конце концов, они достигают отметки в 1 миллион долларов и продолжают двигаться дальше. Когда вы становитесь человеком, который способен устанавливать финансовые цели и накапливать миллион долларов и более, то даже если случится что-то непредвиденное, и вы потеряете все свои деньги, вы сможете вернуть все обратно. Ведь вы стали тем человеком, который может быть миллионером. Если вы однажды познали это, то будете помнить это всегда. Если вы хотите преуспеть в жизни, то вам придется покинуть зону вашего комфорта, несмотря на вероятность потерпеть неудачу в очень короткий срок. Сейчас я хочу поговорить о том, что называется разумным риском. Это значит, что если и нужно идти на риск, то только на такой, который не навредит в случае провала. Всякий раз, когда вы вовлечены в какое-либо действие, исход которого неизвестен по любым причинам, то даже переходя улицу, вы рискуете. Рискуете, когда решаетесь на что-то неизвестное. Ваши возможности и способности не могут быть точно измерены. Начиная с того времени, когда вы встаете утром, и до того времени, когда вы ложитесь спать, и даже когда вы спите, вы все равно сталкиваетесь с риском. Вопрос не в том, рискуете вы или нет. Вопрос в том, как умело вы это делаете. То есть, насколько вы уверены, что правильно рискуете, ради правильных причин, и преследуете ли вы правильные цели и задачи. Чем лучше вы оцениваете ситуацию, как делают лидеры, при этом избегая фатальных рисков, как это делают успешные люди, тем компетентнее и способнее вы становитесь. Тем больше вы можете разумно рисковать, тем успешнее вы будете. Рассмотрим пять основных типов риска. Первый тип самый простой. Это те риски, на которые вам точно не нужно идти. Это решение, которое вам не нужно воплощать, или игра, в которую вам не нужно вступать. Каждое действие имеет последствия, которые всегда создают потребность в дальнейших действиях, любое из которых может исправить то, что произошло. Если вы можете передать полномочия или действовать, предусматривая непредвиденные ситуации, вы можете уменьшить риск потери своего времени и денег. Помните, что есть определенные риски, на которые вам не нужно идти, поэтому не рискуйте напрасно. Второй тип рисков – это риски, которые необязательны. Вы вовлечены в необязательные риск, когда действуете стремительно, без необходимой информации или без достаточного времени для предварительного обдумывания. Многие ошибки, которые совершили вы и я, собственно говоря, произошли потому, что мы действовали бездумно. Действовали, не тратя времени на то, чтобы минимизировать риски, в которые вовлечены. Говорят, что нужно затратить столько времени, проверяя или изучая свои инвестиции, сколько было потрачено для зарабатывания денег, чтобы сделать их. Вы должны поступать с должной осмотрительностью, вы должны поговорить с экспертами в этой области, вы должны собрать всю возможную информацию перед тем, как принять окончательные решения. Третий тип риска – это риски, которые вы можете себе позволить испытать. Звонок новому клиенту, проведение мероприятий и изучение новой возможности – все это подобные риски. В этих случаях цена неудачи очень низка, а успех может быть очень большим. Даже составление детального предложения по перспективной крупной продаже – это риск вложения времени и усилий, но вы можете позволить себе предпринять это. Иначе что вам еще остается делать? Смотреть телевизор? Это стоит принять из-за явных преимуществ, и здесь нет реальных недостатков. Четвертый тип риска – это риск, последствия ошибки в котором могут быть огромными. Вы не можете позволить сделать ставку на всю свою компанию или все ваши денежные средства ради спекуляции любого типа. Вы не можете себе позволить вложить все свои ресурсы в один проект и иметь полный успех или полный провал, зависящий от его исхода. Я видел много маленьких компаний, которые тратят огромные средства на большую рекламную кампанию, веря в, как мы ее называем, обманчивость больших цифр. Массовая реклама охватывает одновременно от нескольких сотен до нескольких тысяч потребителей, но часто происходит так, что вы совсем ничего не получаете. Компания истощает все свои финансовые запасы и разваливается. Это риск, пойти на который вы не можете себе позволить. Пятый тип риска – это риск, на который вы не можете себе позволить не пойти. Неудача может быть дорогостоящей, но удача такой ошеломляющий, что непременно стоит воспользоваться шансом и рискнуть. Если у вас большие планы на будущее, а ваша штаб-квартира очень далеко от основного офиса, определенным риском будет пройти весь путь до него и обратно несколько раз. Но это риск, на который вы не можете себе позволить не пойти. Если план реализуется, то это, возможно, коренным образом изменит все для вас и для вашей компании. Помните, что ваша способность идти на просчитанные риски в отношении ваших целей в конечном счете приведет вас к успеху. Поэтому перед тем, как вы захотите рискнуть, задайтесь вопросом о наихудшем возможном варианте. Каков наихудший исход в случае провала? Если вы не можете себе позволить наихудшее, что может случиться, не делайте этого. Если вы хотите быть победителем, то вы всегда должны думать как победитель. Знаете ли вы, что ваша способность достигать успеха в реальном мире напрямую зависит от того, насколько успешными являются мысли в вашей голове? Очень важно понимать, что наши мысли определяют то, какими мы станем. Задайте себе такой вопрос. О чем, я думаю, большую часть времени? То, насколько вы контролируете свою жизнь, будет определять степень вашего психического здоровья, душевного равновесия, счастья, а также качество ваших взаимоотношений с другими людьми. Единственная вещь в мире, которую вы в состоянии полностью контролировать, является содержание ваших мыслей. Только вы, а не кто-то другой, решаете, о чем думать. Если вы будете постоянно сфокусированы на том, чего хотите, то даже сложные обстоятельства не станут помехой для ваших будущих достижений. Вашей целью должна быть работа над собой и над своими мыслями. Нужно работать до тех пор, пока ваша вера в себя не усилится настолько, что вы будете знать точно, что можете стать победителем в любой сфере деятельности, которую выберете. Когда вы становитесь абсолютно уверенными в себе и своих способностях, ничто не сможет встать у вас на пути. Принцип номер один. Ваши мысли, о чем бы они ни были, вызывают определенные образы и эмоции, которые, в свою очередь, становятся тем, о чем вы говорите или делаете. Ваши действия соответствуют вашим мыслям. Относительно успеха. Когда вы думаете о том, что такое успех для вас и как его достичь в своей карьере, вы размышляете о вещах, которых вы хотите добиться и которые принесут вам удовольствие. Вы говорите об успехе и начинаете предпринимать действия, которые приведут вас к желаемым высотам. Отправной точкой для этого является мышление победителя. Принцип номер два — это своеобразная перефразировка первого принципа. Ваши чувства будут вызывать мысли и образы, которые, в свою очередь, станут тем, что вы будете говорить или делать. Ваши действия соответствуют вашим чувствам. Когда вы настроены оптимистично, ваша улыбка жизнерадостна. Вы выглядите энергичнее и оживленнее. Вы полны энтузиазма, а ваша эффективность просто поражает. Позитивные чувства вызывают положительные реакции на всех уровнях, и мир вокруг вас становится приветливее. Вы притягиваете в жизнь хороших людей и благоприятные обстоятельства, которые находятся в гармонии с вашими чувствами. Начните прямо сейчас работать над основными принципами внутренней силы. Всегда напоминайте себе о том, что вы должны думать, мечтать, разговаривать и вести себя как победитель. Вы будете удивлены результатами, которые станут следствием того, что вы взяли под контроль свое внутреннее «я». Самая лучшая привычка, которую можно приобрести, это начинать каждый день с правильных мыслей, которые дадут вам энергию для успешных свершений в течение дня. Я представлю вам успешную и эффективную формулу, которая помогла мне и тысячам других людей прийти от бедности к богатству. Применяйте ее в течение следующего 21 дня, перед тем, как решить, помогает она вам или нет. Я обещаю вам, что если вы будете практиковать такое поведение на протяжении 21 дня, то ваш мир полностью изменится, причем в лучшую сторону. Начиная с завтрашнего дня, просыпайтесь, по крайней мере, за два часа до того времени, как вам нужно быть где-либо, и потратьте первый золотой час на себя и на свой разум. Если вы каждое утро делаете физические упражнения, делайте их передумственной зарядкой. Номер два. Перед тем, как включить телевизор, радио или взять газету, потратьте от 30 до 60 минут и прочтите что-то мотивационное, вдохновляющее или обучающее. Лично я люблю читать что-то вдохновляющее по утрам, так как это заряжает тебя на весь день. Убедитесь, что первая информация, которая попадает в ваш мозг утром, будет такой же, как ваш завтрак, состоящий из апельсинового сока и хлопьев, позитивной, приятной и здоровой. Эта информация должна соответствовать той жизни, которую вы бы хотели иметь, и тому, как бы вы хотели провести ваш день. Закончив утреннее чтение, переходите к третьему пункту. Возьмите блокнот и выпишите 10-15 ваших основных целей в настоящем времени. Так, будто вы их уже достигли. Пишите в такой форме. «Я зарабатываю 100 тысяч долларов в год. Я вешу 74 килограмма, и я в отличной форме». Или «Я вожу абсолютно новый автомобиль марки BMW». «Я живу в прекрасном большом особняке» и так далее. Переписывайте ваш список целей каждое утро, не глядя на тот список, который вы написали вчера. Это очень важный фактор успеха, который поможет вам в достижении ваших целей. Во время семинаров я встречался с людьми, которые говорили, что этот метод удвоил их доходы и изменил их жизни менее чем за месяц. Пишите и переписывайте свои цели заново каждое утро, каждый день перед тем, как начать его. Планируйте каждый день заранее. Это пункт номер четыре. После того, как вы написали ваши цели, возьмите чистый лист бумаги и составьте список тех вещей, которые вы должны сделать за день. Затем просмотрите его и систематизируйте по приоритетности, значимости и важности. Когда я работаю над своим списком, то всегда задаю себе вопрос. Если бы меня вызвали из города на месяц, какое бы задание я точно хотел выполнить перед отъездом? Затем я обвожу кружочком этот пункт и делаю его своей первоочередной задачей. Не поддавайте Искушению выполнить сначала маленькие задания. Займитесь большими, важными заданиями и работайте до тех пор, пока они не будут выполнены. Номер пять. Незамедлительно начинайте работать над самым значимым и важным заданием, перед тем, как сделать что-либо другое. Сосредоточьтесь именно на этой задаче и не отступайте, пока она не будет решена. Выполнив свое основное задание в течение золотого утреннего часа, вы почувствуете прилив энергии, испытаете восторг и повысите свою уверенность. В ваш мозг поступят эндорфины, которые будут побуждать вас приступить к следующему заданию, а также повысят вашу общую продуктивность. Если вы выполняете основное задание в первую очередь, вы фактически начинаете процесс, который называется течение. Плывя по течению, вы все делаете намного эффективнее, вы успеваете гораздо больше, вы креативнее, позитивнее и энергичнее. Правда же, это восхитительно. Еще одним секретом является то, что это нужно делать постоянно. Номер шесть. Слушайте учебную аудиопрограмму, пока едете в машине. Пусть радио молчит. Постоянно давайте вашему разуму высококачественное умственное питание, которое будет вдохновлять вас сделать все в полную силу. Это будет помогать вам развиваться на протяжении всей вашей жизни. Согласно исследованиям Университета Южной Калифорнии, среднестатистический человек, который водит машину, проезжает от 800 до 1500 километров в год. Это от 500 до 1000 часов в машине каждый год. Это равно одному или двум семестрам в престижном университете. Вы можете стать одним из наиболее образованных людей в своей области, просто слушая обучающие аудиопрограммы, пока переезжаете с места на место. Номер семь. Развивайте в себе чувство необходимости. Выберите темп, обязательно быстрый, и двигайтесь от одного задания к другому. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше энергии у вас остается, тем больше делаете и тем лучше себя чувствуете. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше вы контролируете свою жизнь, и тем больше вы любите и уважаете себя. Пообещайте себе сегодня, что вы попробуете посидеть на умственной диете следующий 21 день. Я вам обещаю, что это изменит вашу жизнь. Аристотель говорил, 95% того, что ты делаешь, является результатом привычки. Поэтому правило следующее. Лучше сформируйте привычки и сделайте их своими хозяевами, чем позволяйте формироваться плохим привычкам. Другое правило гласит, хорошие привычки тяжело сформировать, но с ними легко жить. Плохие привычки сформировать легко, но с ними жить трудно. Одним из переломных моментов в моей жизни, в моем изучении психологии, было открытие того, что всем привычкам можно как научиться, так и отучиться от них. Но вы фактически не отучаетесь от привычки, а просто заменяете плохую привычку на хорошую, обладающую большей силой. А как вы развиваете хорошую привычку? Вы развиваете ее с помощью повторения. Практически все, что вы делаете, начиная с пробуждения утром, это привычка. Начните думать так. Какими бы привычками было бы лучше всего обладать? Позвольте поделиться с вами парочкой лучших привычек. Номер один. Создайте привычку ежедневной постановки целей и ориентированию на них. Что это значит? Когда вы собираетесь спать, подумайте о своих целях на следующий день. Пишите список всех целей на каждый день. Маленьких целей, которые вы собираетесь выполнить. Ведите дневник и постоянно записывайте их. В течение дня думайте о своих целях. Общаясь с людьми, думайте о своих целях. Видите ли, вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Вы добиваетесь того, о чем думаете большую часть времени. Все успешные и все состоятельные люди думают о своих целях большую часть времени. Вторая привычка – ориентируйтесь на результат. Люди, ориентированные на результат, всегда думают о своих главных вещах, которые они могут сделать прямо сейчас, чтобы добиться самых важных результатов. Успешные люди пишут список всего, что они должны сделать. И прежде чем начать работать, расставляют приоритеты. Вот отличный способ, чтобы начать ориентироваться на результат. Он меняет жизни. Когда у вас будет список на день, спросите себя, «Если бы я мог выполнить только одну задачу, прежде чем меня вызвали бы из города на месяц, какой один пункт я бы точно хотел завершить?» Обведите его кружочком и незамедлительно начинайте именно с этого пункта. А затем приучите себя работать без остановки до тех пор, пока вы не закончите эту задачу. Эта простая техника позволяет людям достигать целей по всему миру уже по крайней мере на протяжении 100 лет. 36 миллионов интернет-бизнесов. Подумайте о самом важном задании, принимайтесь за него, а затем приучите себя заниматься им, пока не выполните его. Еще одна привычка, которой вы можете научиться, начните ориентироваться на людей. Признайте, что все, что вы достигнете в жизни, будет сделано с помощью, поддержкой или сотрудничестве с другими людьми. Поэтому всегда думайте над тем, чего хотят другие люди и что им нужно от вас. Как мне помочь другим людям, чтобы потом они помогли мне. Если вы занимаетесь с торговлей, бросайте думать о продажах. Люди все время думают о своих покупателях, кем являются их клиенты, чего они хотят, как им можно помочь и как можно помочь уже сегодня. Во взаимоотношениях успешные люди сосредоточены на самых важных людях в своем мире, как в личном, так и деловом. Другая привычка, которой вы можете обладать, — это ориентироваться на здоровье. Думайте о своем здоровье большую часть времени. Думайте о том, чтобы питаться меньше, но полезнее. Думайте о ежедневных физических упражнениях. Думайте о достаточном отдыхе. Помните, что для того, чтобы быть успешным в нашем мире, вам нужно очень много энергии. А чтобы у вас было много энергии, вы должны хорошо питаться, много отдыхать и все время заниматься спортом. Одни из самых важных привычек касаются характера и честности. Всегда говорите правду. И самая последняя привычка, касательно характера, это самодисциплина. Я говорю и пишу на эти темы уже много лет подряд, но самодисциплина кажется мне базовой привычкой, которая делает возможным все остальные. Самое лучшее определение самодисциплины звучит так. Самодисциплина — это способность заставить себя делать то, что ты должен, когда ты должен, независимо от того, хочется тебе или нет. Любой может сделать что-то, когда он этого хочет. А вот если вы не хотите, но все равно делаете, то вы постепенно развиваете самодисциплину, которая делает возможным все остальное.